Всем доброй ночи, дорогие друзья. Почему люди устраивают войны? Этот вопрос мучил меня в одной из таких бессонных ночей, когда ты не можешь уснуть в 3 часа ночи от того, что тебя мучают вопросы, приходящие в голову. Я не имею исторического или политологического образования. Хоть и история и политика меня интересуют, но я не могу высказать свое мнение по этому вопросу как эксперт. Но я потратил много времени в своей жизни, играя в стратегические игры, которые так или иначе уделяли много внимания вооруженному противостоянию, как одной из форм решения конфликтов со своими соперниками. Да, пусть это звучит несерьезно, когда дело касается такого вопроса, но это не отнимает у меня право порассуждать и пофилософствовать на тему того, почему люди устраивают войны. В конце концов, в стратегиях наподобие Crusader Kings, Europa Universalis, Civilization, Total War, мы можем увидеть упрощенную модель взаимоотношений между государствами и обществами, на примере которой можно попробовать дать ответ на этот сложный вопрос, при этом стараясь не затрагивать нынешние политические события, потому что это не только может не понравиться Ютубу, но и некоторым зрителям моего канала. Поэтому я не буду пытаться отвечать на вопрос, почему люди воюют в реальной жизни, потому что я не смогу дать исчерпывающий ответ. Так что лучше попробую порассуждать, почему игроки воюют в играх здесь не совсем подходят те игры в которых вопросы объявления войны и заключения мира от игрока не зависят например Stronghold, варкрафт starcraft blitzkrieg и ему подобные исторические реконструкции в этих играх у нас нет выбора воевать или нет чаще всего нам выдается миссия или цель которую нам нужно выполнить иначе мы не продвинемся дальше и чаще всего эта миссия заключается в уничтожении противника. В таких РТС мы играем роль этакого бесплотного генерала, от которого ничего не зависит, мы по сути просто исполняем приказ, следуем сюжету. Мы не можем даже при всем желании отвратить Артаса от его судьбы, например, заключить мир с Малганисом и не очищать Стратхольм, и мы не можем заключить мир в Стронхолд с нашим противником и заключить союз, от которого было бы выгодно всем. Если в настройках сражения условный волк является нашим врагом, то он таким и останется, пока он или мы не выиграем эту партию, уничтожив своего врага. В таких играх вопросы по типу «почему мы воюем?» и «можем ли мы не воевать?» не имеют смысла. Воюем и все значит, так надо. Но есть и другие игры, которые содержат в себе систему дипломатии разной степени проработанности, в которых объявление войны и заключение мира – это одни из инструментов решения вопросов, возникающих по ходу прохождения. К примеру, Цивилизация, Total War или те же игры от парадоксов. Это уже глобальные стратегии, в которых у нас есть возможность выбирать, объявить войну или сохранять мир. И тут уже есть над чем подумать, что заставляет нас нажимать на эту заветную кнопку «объявить войну». Если у игры есть цель «победить», то тогда игроки будут объявлять и вести войны с целью «победить», как, например, в цивилизации, где есть военная победа, которая достигается путем уничтожения всех остальных цивилизаций. Есть те, кто спорит, следует ли быть волевым правителем. Или же насилие порождает лишь новое насилие. Эти вопросы более не имеют смысла. Благодаря вам, великий вождь. Если, например, в сетевой игре на дуэльной карте столкнутся два игрока, то, скорее всего, они тут же вступят в войну, как только обнаружат друг друга, и будут в состоянии постоянной войны до конца партии, потому что цель партии — победить. Конечно, в цивилизации есть другие виды победы, кроме военной — дипломатическая, религиозная, культурная, либо просто банальная победа по очкам. То, что в Циве можно победить не только через военное превосходство, наводит на очень оптимистичную мысль о том, что на протяжении столетий соперничающие державы стремились не только к силовому доминированию, но еще и стремились превзойти друг друга в других аспектах – науке, культуре, религии, дипломатии. Даже главная музыкальная тема шестой части – это ода мечтам о полете, как неотъемлемая часть человеческой природы, радости открытия, познания нового и стремления к небу, к звездам. Философия всех частей цивилизации заключалась в том, что война – это не то, что формирует цивилизации. Торговать и сотрудничать с соседями было всегда выгоднее, чем воевать. Война уносила много денег, ресурсов, войск, которые, кстати, состоят из людей, отправленных на смерть. Да, это обычные болванчики, юниты, но если задуматься, это люди, у которых могли быть семьи, дети, планы на будущее. Они могли бы еще хорошо послужить своему государству, но их просто отправляют на убой. Да, они могут вернуться со щитом, а не на щите но посттравматического стрессового расстройства никто не отменял. К более поздним этапам игры война помимо человеческого и экономического ущерба может принести вред самому игровому миру. Переизбыток военных заводов и фабрик, а также излишнее увлечение атомными бомбами может привести к загрязнению почвы и даже к изменению климата в некоторых частях. В более сложных партиях, где на карте присутствуют более двух держав, они могут объявлять войны и заключать перемирие, а потом снова вступать в войну, могут торговать друг с другом и заключать договоры, все в зависимости от стратегической выгоды. И стратегически выгодно бывает объединиться в союз, чтобы вместе одержать победу над общим противником. Но это не исключает того, что после поражения всех своих врагов, давние союзники обратятся друг против друга и станут злейшими врагами, потому что на кону победа в партии. Во многом все то же самое касается и серии Total War, с тем отличием, что тотальная война... Это главная тема этих игр, на что как бы намекает даже само название серии. Разработчики специально помещают действия своих игр в те пространственные во временные условия истории человечества, когда тотальная война всех со всеми была просто неизбежной. Рассвет Рима и падение эллинистического мира в ром Total War, эпоха крестовых походов в Medieval, эпоха колониальных войн в Южной Америке и Индии в Empire, Эмпоха Синггоку Дзида и Сёгун и так далее. В этих играх помимо тотальной войны есть еще и дипломатия, вроде их предложения согласитесь или мы атакуем. Их требования, пожалуйста, не атакуйте. Такая дипломатия может стать поводом для очередной войны на устранение идиотского искусственного интеллекта. Так же как и в цивилизации в Тоталваре, игроку обычно выдаются условия победы на партию. Обычно это завоевать какие-то ключевые провинции или пережить определенные фракции. И дается ограниченное время, до которого следует выполнить эти цели. И конечно же самым главным инструментом для достижения этой цели станет война. Причем разрушительные последствия войны будут ощущаться более болезненно. Солдаты нанимаются напрямую из населения городов, уменьшая их численность, и если они погибнут в сражении, их уже никак не восстановить, только естественным приростом населения. Строения, разрушенные на тактической карте, станут руинами и на стратегической карте, для восстановления которых нужно будет тратить деньги и время. Также и генералы могут погибнуть в бою, что приведет к их исчезновению из игры. И ладно, если вы можете просто нанять нового генерала в Empire или Наполеон Тоталвар, но если генерал является членом правящей семьи, как Роум, Медиевл или Щегун, то его смерть может привести к династическому кризису. Когда ваша фракция в Total War разрастается, насчитывая уже много городов, вести войны становится сложнее из-за того, что границы вашей империи становятся сложно оборонять от врагов и продолжать расширение фракции. Поэтому может вступить в силу более мирный вариант. Например, я на своей шкуре проверил, что в Empire Total War на поздних этапах игры более крупные фракции начинают воевать больше не армиями, а экономиками что уже больше похоже на современные методы ведения так называемых «холодных войн». Когда вы уже достаточно развили экономику в городах, которые у вас уже есть, ваш доход может достичь более сотни тысяч за каждый ход. Тогда можно просто покупать территории у других фракций, которые очень нуждаются в деньгах. Провинции мирно переходят к вам, приближая вас к победе и при этом не погибает ни одного человека, не разрушается ни одного здания. В тех играх, о которых я говорил выше, всегда была цель, ради которой игрок и развязывал войны. В реальной жизни никто не ставит политикам, принимающим решения, целей захватить столько-то городов и добиться уничтожения таких-то государств. В демократических странах люди избирают президентов для того, чтобы они улучшили их жизнь чего никак нельзя добиться, развязывая войны. Но если в стране диктатура, то его правители в последнюю очередь заботят желания народа, поэтому они более склонны начинать войны для укрепления своей власти, захвата ресурсов и прочих геополитических побед. В этом вопросе более всего к реальности приблизились глобальные стратегии от Paradox Interactive, Crusader Kings, Европа Universalis, Hearts of Iron и другие. В этих играх игроку не ставится никакой цели, его просто выбрасывают в мир и говорят «Ты правитель, в твоем распоряжении страна, делай что хочешь». И в этом случае, когда перед игроком не стоит цели победить, но есть возможность объявлять войну, лучше раскрывается тема того, зачем люди воюют. Конечно, игрок, начиная очередную партию в условный Crusader Kings 3 может сам себе поставить цель, которая достигается военным путем. Например, стать императором, объединить славян, возродить Римскую империю, завоевать всю карту, например. Но такие решения обычно детерминированы только желанием игрока и ничем другим. В эту игру можно спокойно играть, не объявляя войны всем направо и налево, потому что здесь хорошо проработаны и другие невоенные игровые механики. Игра предлагает целых четыре таких пути помимо войны. Умелые дипломаты могут решать многие проблемы словом, а не мечом, умиротворить воинственного вассала или соседа скалящего зубы на вашей территории, или даже убедить дать вассальную клятву и добровольно войти в состав государства без кровопролития. Хорошие управленцы могут добиться экономического процветания, сосредоточившись на внутреннем развитии страны. Даже есть такой челлендж, как высокое государство. Коварные интриганы могут почти бескровно привести свою династию к власти. Для них бывает благороднее убить дюжину человек за обеденным столом, чем тысячу на поле боя. А мудрые ученые могут обеспечить технологическое превосходство своего народа, тем самым обогнав своих соседей и в военном, и в культурном потенциале. А те, кто решил играть через теологию, могут усилить свое государство через религию, создав новую конфессию и тем самым обеспечив себе духовное доминирование. И если после смерти вашего персонажа ему наследует тот, кто врожденными или приобретенными качествами склонен следовать одному из этих пяти путей, то не лишним будет воспользоваться этим для укрепления статуса своей державы внутри и за ее пределами. Но, конечно, даже выбирая такие альтернативные пути развития, все равно не стоит пренебрегать и военным путем, потому что, как бы то ни было, мы не одни на этой планете, у нас есть соседи, которые могут посягать на вашу независимость. Поэтому никогда не забываем о том, чтобы нам было хотя бы чем обороняться, а если сосед ведет слишком агрессивную политику или докучает вам своим присутствием, то можно и приструнить его, ослабив его армию и оторвав кусочек земель, что обеспечивает его деньгами и ополчением. Также будет не лишним наказать слишком зазнавшегося от безнаказанности рейдера, разграбляющего ваши земли, и разграбить уже его земли, вернув честно заработанное и отобрав нечестно нажитое. Да и к тому же, если вы правите маленьким или слабым графством или герцогством, то вам всегда будет хотеться рано или поздно отомстить тем, кто пользовался таким положением и отнимал у вас земли, грабил провинции и захватывал членов семьи в плен. Так что всегда имеет смысл быть сильным, чтобы вас боялись не только внутри страны ваши вассалы, частенько думающие о том, а не создать ли фракцию против вас и не замыслить ли переворот, но и вне страны, заставляя соседей уважать и почитать вашу власть на этих землях. А для этого игроку может захотеться устроить пару маленьких победоносных войн. Помимо этого у игроков могут быть и другие причины объявлять и вести войны. Например, потому что у державы должны быть красивые границы. Всем, кто играл в игры от Парадокс, знакомо это чувство, когда рваные и кривые границы смотрятся неэстетично и хочется побыстрее объявить войну нескольким мелким соседям, чтобы исправить это недоразумение. Также игрокам может захотеться поднять ранг Державы до Империи или получить доступ к этому кошерному тронному залу из дополнения Королевский двор. И для этого они ведут войны в пределах до юры территории желаемого титула, чтобы объединить Империю и в конце насладиться большой и красивой надписью на карте, обозначающей ваше владение. А еще игроки зачастую объявляют войны просто потому что могут. Во вкладке с подсказками разработчики заботливо оставили раздел с теми странами, кому вы сейчас можете объявить войну. И даже подсветит ярким зеленым цветом все те страны, у кого армия слабее вашей. А значит и завоевание с высокой долей вероятности будет успешным. Еще я на своем примере заметил, что иногда хочется устроить какую-нибудь войну просто потому что скучно и ничего интересного в игре пока что не происходит. И тут становится страшно от той мысли, что и правители в реальной жизни могут объявлять войны и отправлять своих людей на смерть просто от того, что им стало скучно, или от того, что просто могут это сделать. Конечно, для своего народа они будут оправдывать это чем угодно, но на деле все всегда иначе. Я не думаю, что этим видео я открыл какую-то тайну или дал окончательный ответ на вопрос, значащийся в названии ролика. Я просто хотел порассуждать на такую невеселую тему. Если ролик и мои рассуждения хоть чем-то тебе понравились, можешь поставить лайк. Если не согласен и хочешь со мной подискутировать на эту тему, то милости прошу в комментарии. Всем спасибо за просмотр и спокойной ночи.